Алиса, какая сейчас погода в Пукуке? Сейчас в Пукуке минус 85 градусов. Бррр, мне не хотелось туда пойти. Я от такого холода и умереть могу. Я тоже умру от такого холода. Алиса, ты перцы? Эх ты, перцанец. Погода в перце? Возможно, если вы имели в виду погоду в Перции. То можно спросить у вас погоду в бое. Брерр, сейчас в бое минус девяносто один. вечером минус 102, а ночи минус сто двенадцать. Алиса, стоп.